Всем привет, дорогие друзья! С вами сегодня я, Пауэл Геймер. Сегодня мы в игру Батлбейт. Снова. Так, я перешел на компьютер. Надеюсь, в этот раз качество будет получше. Что ж, я не знаю, какое сейчас будет управление, так что давайте пойдем в бой, чтобы сразу мог разобраться и привыкнуть к Так, Ээээ, надеюсь, в этот раз качество будет намного лучше. Во, вот так. Сейчас разберемся по-быстрому, как все тобой чем управлять. Во, управлять не так-то и удобно. Шмаляй. Валяй. Бэйдж. Убил. Отлично. Попал. Попал. Отлично! Добил! и yeah, победа. <coughs> но пока даже намного удобнее играть. Nee, не будем стать. Видео? Так. Продолжим. Чуть-чуть неудобно, но. Так. Подождите, сейчас я ненадолго приостановлю, чтобы не было удобно. Так, не знаю, что будет сейчас. Так, вот вот это мне задаем броняйте. выполняйте. Сигналы, значит, И... Ладно, пока нет. Через час появится. Погнали еще, Рэдбой. Такс, такс, такс, такс. Ждем. Я тут чуть-чуть поиграл уже, пока не снимал видео. Так. Ждем, ждем, ждем. Сейчас посмотрим. На нет. Так, все. Бой начался. Так, идем в бой. Огонь. Летает. Здесь даже намного удобнее... Стрелять Убил, отлично Так Продолжаем стрелять по этой шкуре Огонь Сейчас он получит волна Так Еще раз огонь Погнали за ним Шмаляем по нему Сейчас не получится... Давай, огонь. Все, сейчас не уйдет от меня. ба И последний выстрел. ба Убил. Так, погнали. вон он у нас, крыса. Огонь. Убил. Отлично, ездил последнее убийство. Я уже чуть-чуть получше стал играть, чем в первый раз, но я теперь не разобрался в игре. Так. Ой, первый за задание я сделал. Три убийства я сделал. Отлично. Uh, никогда. Такс. Такс, такс, такс. Ждем, ждем, ждем. О, Открытое достижение Ярость. Ой, далеки, далеки. Так. Давайте заберем награду так будем отсюда так что мы тут можем улучшить о движок не я его не буду лучше давайте его улучшим. так о что уровень отлично так что мы выберем Лучше это выберу. Ладно, ладно, О, вот его прям жестко надо. Ну, я не... Так. Давайте еще боек. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, Погнали. Где проживает? Опля. Огонь. Mm -hmm. Давай, давай, давай, давай. Отлично, mm -hmm. двоих. Бабах. Mm -hmm. Сматывайся. Ну одного я подбомбил, уже хорошо. Mm -hmm. Так, погнали. Сейчас мы их разнесем. Так, вот нашу, нашего. одного убили, я одного был, да? Так. Ничего не вижу. Ладно, У -у -у. пробуем туда стрельнуть. Попал. Ой. Помню, жестко долбанули то Куда вы от меня-то все? Л. А вот этот вот крыса сзади, которая по мне долбит, мне это не нравится. Так иди сюда, Шмара. Давай. Сдохни. Еще один убил Я уже двоих вражин убил <тит> Умри <гас> а -а -а Ай, уезжай, уезжай волна помешала Ай-яй-яй-яй ай, ай, ай, Ах ты крыса Умрите mm -hmm. вдвоем Еще один готов Еще хотите? Mm -hmm. Получай Еще один готов Последний остался, да? Сейчас он у нас получит Иди сюда, крысятина, ты куда поехал? Боишься меня? Сейчас ты здорово получишь эти, я, я тебе гарантирую. Е иди сюда, куда ты? Ой, ты это зря. Ее-е, победа! Ха, -ха, ха Я пятерых, я всю команду один вынес. Обалдеть. Просто изи было. Всю команду один вынес. Не-не-не, попать ничего не буду. Так, еще одно достижение. А, два достижения. Еще до так. Ой, что Необычный канон. Не-не-не. Ладно, забрать. А, ну никакой забрать. Все, забрал так. Ну что ж, вот такая вот серия побед, дорогие друзья. С вами был я, поброгень. Всем удачи, всем пока-пока.